Всем привет, с вами Павел Куксенко, я являюсь сооснователем и президентом Национальной ассоциации аукционных брокеров. Продолжая рубрику Юрист на час», сегодня поговорим об агентской схеме. У многих она вызывает больше вопросов, нежели ответов, некоторые вообще не верят, что это возможно. А я вам скажу, что абсолютно реально все и это работает. И причем чем чаще мы это делаем, тем чаще это работает. Но многие арбитражные управляющие к великому прискорбию игнорируют данные посылы и игнорируют то, что написано в ряде законодательных актов. В законе о банкротстве об агентской схеме не сказано ни слова, и это действительно парадокс. Но в Гражданском кодексе 1005 статья говорит о том, что агентским правоотношением в Российской Федерации быть. Они имеют место быть, и это абсолютно нормально, это стало нашей повседневностью, когда кто-то, кого-то просит сделать за него какие-то действия. И в нашем случае тысяча статья позволила нам на законных основаниях зайти в аукционы по банкротству. Это то, чем вы сегодня очень умело и активно пользуетесь, то, что сегодня несет вам деньги. Так вот, друзья, встречается ситуация, когда арбитражный управляющий отклоняет заявку, делая вид, что они не понимают, о чем идет речь. Тупо следуя тому, что написано в законе о банкротстве, к примеру, отклоняет вашу заявку, либо допускает ее, объявляет вас победителем, но при этом говорят, что имущество я буду оформлять на тебя, уважаемый брокер, а не на твоего принципала, который, с которым ты сюда пришел. Многие арбитражные управляющие просто не знают о том, что вообще подобное предусмотрено. Они смотрят в 127 федеральный закон и говорят, здесь написано, кто подал заявку, тот объявляется победителем и на него переходит право собственности. С ним я заключаю договор купли-продажи и с ним веду весь диалог. Но многие из арбитражных управляющих отказываются включать головы, и отказываются замечать, что есть еще и гражданский кодекс, есть еще и практика. И многие из них, откровенно говоря, засовывают нам палки в колеса. Так вот, коллеги, чтобы этого не было, чтобы это не повторялось, наш соратник направил запрос в Федеральную антимонопольную службу господину Артемьеву на что тот любезно расписал, как вообще это все работает. Так вот, коллеги, давайте процитирую. По сделке, совершенной агентом с третьим лицом, от имени и за счет принципала, права и обязанности возникают непосредственно у принципала. Мы являемся агентами, принципал это наш инвестор, коллеги. Таким образом, положение закона о банкротстве не содержит запрета на участие в торгах агента, действующего в интересах принципала. Уважаемые соратники, не дайте себя обмануть, не дайте хитрым арбитражным управляющим сделать так, как им удобно. Очень часто а, они боятся делать то, что им просто-напросто непонятно. Если мы будем показывать, позицию Федеральной антимонопольной службы на сей счет, то ни у какого арбитражного управляющего вопросов возникать не должно. А если вопросы и возникнут, то мы отправляем его в официальное разъяснение господина Артемьева. Против этого уже не попрешь, уважаемые коллеги. Полный текст этого письма мы обязательно в ближайшее время опубликуем, поскольку официальный запрос от ассоциации мы уже направили, и именно ответ на наш запрос мы сможем опубликовать. Тот ответ, который у меня имеется, к сожалению, содержит Персональные данные нашего соратника и я размещать данный текст не могу. Но чуточку позже мы обязательно разместим. Следите за нашими официальными источниками. Будьте грамотными, не дайте себя обмануть и зарабатывайте хорошие деньги. Это на АП. Подписывайся на канал, жми лайк, жми в колокольчик и будет тебе счастье.